Окей, okay. что же. Здравствуйте все путешественники по пространству вместе с потоками нейтрино и со мной. Вивек Олесий Черных сегодня опять у нас четверг, и значит мы встречаемся в живом эфире. Рада всем, кто уже присоединился и будет присоединяться, и кто будет смотреть запись. Тоже всем привет, приветствую. Что же у нас сегодня э, вопросы и ответы? Да, были достаточно много тоже всяких интересных вопросов в моей группе Telegram, да, и, соответственно, мы так немножко э, там, обсуждаем какие-то темы, да, и вот спрашиваю тоже, да, есть ли у кого вопросы? И, соответственно, появились вопросы, которые подкинули люди. И мы сегодня что-нибудь из этого разберем тоже, да, посмотрим. Может быть, вам что-то тоже будет полезно. Потому что, ну, мы же все живем в пространстве, да, у нас есть общий, как бы, да, вот этот поток информации тоже, да. И поэтому вопросы, да, которые у нас есть, они могут быть у кого-то еще и другого, да, тоже. И соответственно это может быть полезно, тогда да? ваш вопрос может быть полезен еще кому-то, если он послушает запись, да, и соответственно получит свой ответ. Поэтому мы сегодня так вот практичненько, да, на запросы вопросы будем отвечать. Вот, если у вас в процессе если тоже будут добавляться какие-то вопросы, что-то захочется прояснить, то не стесняйтесь, да, можно писать тоже у меня здесь в чате нашей группы. И я буду их смотреть и тоже как-то комментировать и а, что-то прояснять. Окей, сейчас я... Угу, минуточку. Какой-то цвет сегодня странный, но какой есть. Окей. И я сейчас включу слайды. И у вас появится здесь вот такая замечательная история со слайдами. Видно, наверное, да? Слайды. Слайды. Чтобы я не постоянно тоже была говорящей головой. Решила сделать слайды сегодня тоже к вопросам. И сегодня тема «Ответы на вопросы» там. И первый вопрос, это Света, да, задавала у меня э, взаимодействие типов, как взаимодействовать корректно. Да, и, э, в общем-то, у нас Света манифестор, да, и, соответственно, я отвечу ей конкретно на ее вопрос по ее типу, да, и здесь. Кстати, вот интересно тоже было почувствовать для меня, я же манифестор тоже, да, и поэтому вот эти вопросы дали мне тоже какие-то вот вещи для, для инициативы какой-то, да, потому что как раз вот это взаимодействие, как взаимодействовать корректно, да, и манифестору, и с манифестором, да, это... Соответственно, информировать, да, это то, что вот важно понимать, да, что, да, как себя корректно вести с манифестором и как корректно манифестору, да, с другими типами взаимодействовать. Соответственно, это информировать, потому что манифестор, он пришел сюда, да, чтобы его информировали по каким-то вопросам, вещам, да, к каким-то ситуациям, которые происходят. И вот я задаю вопросы другим тоже, да, взаимодействую с ними, информирую, что ну, можно мне задать вопрос, например, да, и э, вот люди прислали свои, свою информацию да, и свои какие-то запросы. Я на них, в общем-то, уже да, профильтровала через свой авторитет. Да, и э, вот выдаю уже информацию, да, решила сделать вот такой вот наш эфир посвященный вопросам как раз. Вот, поэтому для манифестора это вот э, очень важно, и для других типов очень важно тоже понимать, да, вот это вот, что э, э, с манифестором, если вы не хотите, чтобы постоянно человек злился, да, и на вас все недовольство выбрасывал свое да и вот как ты все время злой ходил да и вам что-то неприятное все время говорил какие-то да, разборки там все, все такое да информируйте манифестора это вот мастхэ всегда должен быть да и вот мы как раз с девочками на ПТЛ вот сейчас ведут уже до да, курс первый профессиональный уровень вот. и там у меня девочка-манифестор, да, и генератор, да, и вот э, тоже была вот эта тема, да, как раз поднималась, что и, и женщина-манифестор, да, и она говорит, меня бесит, когда меня там даже манифестирующий генератор там не информирует там и все такое, да, а это нормально, да, когда манифестор, э, ему необходимо, чтобы его информирует да иначе будет вот эти всякие разборки негатив и все такое вот потому что так мы в общем-то вза взаимодействуем с миром да? с тем чтобы э -э быть в покое да? <с people laugh> не только манифестор информирует но и его информирует да? и это очень важно манифестором понять и донести до своего окружения да? что не говорите мне что делать да? а именно не спрашивайте меня, да, а именно давайте информацию. Да, мы, мы больше уважаем тех людей, которые э, нас информируют, да, чем когда нас спрашивают и так далее, да, потому что мы не для этого пришли, мы другой тип, да, и с нами нужно корректно вот это взаимодействие через информирование. Вот. И э, Остальные типы, да, это, конечно, я здесь конкретно, да, для человека ответила. А остальные типы, это вот все, что вы можете узнать тоже на курсе «Проживая свой дизайн». Это конкретно, да, этот курс для тех, кто уже в эксперименте, да, и начинает понимать, как его близкие тоже, да, он может посмотреть здесь, да, как его близкие, двигаются, да, что из себя представляют, какие процессы происходят. И Соответственно, да, вот это взаимодействие между типами там тоже очень подробно, да, все это объясняется. Кстати, вот тоже интересный факт, да, это меня навело, вот, ну вот этот вопрос, в том числе, да, и вот Макс тоже задал вопрос свой. Это одни из вопросов, которые на проживая свой дизайн, да, мы разбираем в общем-то в курсе, проживая свой дизайн. Вот, и это о том, что мне, да, как, меня соинициировало продолжать э, вести ливинг, да, ну, проживая свой дизайн-курс. Потому что в какой-то момент я пришла к тому, сейчас я верну себе экран, угу. вот. и э, меня вернуло к тому, чтобы опять продолжать э, Проводить этот курс, потому что в какой-то момент я почувствовала, что ну, много сейчас гидов, очень много да, появилось. И, ну и чего я буду да, там вести. Хотя, конечно, есть очень много да, опыта уже. И я один из первых гидов вообще дизайна человека да, в России. Вот, и поэтому вот первый мой курс, который я вела, это проживая свой дизайн 11 лет назад уже практически, да, ну, начала как бы, да, вести и людей тоже, и после чтения, да, они могли уже более глубоко тоже почувствовать и понять, как работает, да, и что стоит вообще на пути их ума, да, тоже, и как взаимодействовать правильно, корректно, да, с другими типами и, другими открытостями, определенностями там, вот. Поэтому это меня сподвигло тоже, да? и пришло тоже еще ощущение, что можно, как вот благодаря моим всяким вот этим новым знаниям, которые я сейчас изучаю, да, как еще можно усилить да процесс, в общем-то, да, свой дизайн вот, добавить там кое-какие еще, да, темы, вот, для того, чтобы, ну, ну, курс сам по себе идет, да, и там плюс еще дополнительная тема для тех, кто хочет, да, усилить процесс, вот, ну, и сейчас вот я закончила индивидуальный тоже, да, курс «Проживай свой дизайн», это вот первый раз за очень долгое время я его провела, потому что вот прям вот на меня был запрос, да, чтобы я провела этот курс для человека, вот, и это действительно было ценно еще и для меня, да, потому что я увидела эту ценность, опять же, вернуться, да, потому что очень многое, даже то, что написано сейчас, да, в, ну, и печатается, да, и то, как дают курс «Проживая свой дизайн» другие, да, вот те, кто мало в эксперименте, да и это может быть очень такой да, поверхностный процесс курса. Вот, и я, конечно, уже с большим опытом <laughs> в этом mm -hmm. знании, да, и поэтому я поняла, что действительно вот с моей глубиной уже можно возвращаться в проведение этого курса. Вот, и поэтому, если вы захотите индивидуальный или... В группе, да, то когда, когда я буду набирать курс, добро пожаловать. Да, и вот там мы говорим более подробно уже о всех типах, да, как взаимодействовать, как там аурическое взаимодействие, да, тоже. И вот мы поговорили о манифестере сегодня, да, потому что ну, был запрос. Вот, для манифестора еще раз напомнить, как ему корректно а, взаимодействовать с миром, да, и чтобы он меньше злился, вот, и чтобы у него было больше покоя. Опять же, сейчас я возвращаюсь здесь к вопросам. И будем двигаться дальше. Да, Алексей, тоже, да, информировал меня запрос был, да, про тему ума и привычек ложного я. Ну, где-то у меня уже было это, да, информация, я об этом говорил в предыдущих эфирах. Но также, ну, повторю, если это да, осталось, этот вопрос остался: ум и привычки ложного я. Соответственно, да, у нас ум формирует эти привычки, да, некоторые формируются еще даже в утробе мам, да, то есть потому что мама все равно, да, здесь а, влияет, да, уже на ребенка, да, и задает какие-то обуславливающие моменты, вот. И, соответственно, есть эти привычки ложного я, да, ну, как бы они, ну, Осознанно и сознательно, да, уже формируется, конечно, когда ребенок уже родился, да, и там вот это все происходит, э, всевозможные формирования в виде обуславливания, да, опять же у нас где открытости нашей, да, открытость, которая формирует вот эти вот тоже э, привычки. Э, сначала... Неосознанно, да, но с самого, ну, там, рождения, да, какие-то моменты тоже уже, да, есть, которые будут э, так неприятны ребенку, скажем так, да, и он может чувствовать уже, да, что, а как можно по-другому, да, или где-то там он чувствует, что чего-то не хватает уже, да, на уровне. Просто я считаю таком менее сознательном. Вот. Ну и чем дальше развивается, как мы говорим, да, что до 7 лет у ребенка уже формируются вот эти все привычки ложного «я». Да? То есть э, во всех открытых центрах, да, во всех его темах. Это вот дальше как раз вопрос <laughs> Макса про определенность, а, да, вот эти вот у нас, которые есть, да, цельная определенность, разорвание и так далее, да? всякие разные вот эти вот привычки, да, ум формируется, да, он чувствует, что ему чего-то там, может, не хватает или что-то, да, еще формируются там эти вот темы мостиков, там, да, зависимости всяких, в зависимости, зависимости от определенности, да, которая у него есть. Вот. Ну, и там, где мы открыты, там вот всегда есть возможность получить обуславливание, да, и, соответственно, это... Формирует наше ложное я. Вот, поэтому здесь это вот ум, который да, к семи годам уже ребенок, в общем-то искаженный и уже вот это первичное, да, ну, мы же, как раз говорим про важность семилетних процессов и циклов, да, в нашей жизни. Вот, и поэтому здесь это вот, да, формируется это ложное я. И сейчас я переключу к себе. Да, и, соответственно, человек уже обуславливается, да, и формируется первичное семь лет, да, вот это вот первичное ложное я, клеточки все записали уже, да, вот это вот, как ему выживать здесь, да, этому уму, которому некомфортно с чем-то или наоборот хочется чего-то, да. И как ему взаимодействовать да, с миром, с папой, мамой, близкими родственниками и так далее. Да, и потом только это наслаивается, наслаивается ложное да, я. И чем дальше и старше мы в своем процессе жизненном, да, тем потом сложнее разобуславливаться, да, потому что это слои, слои, слои, слои, которые... вот да, а, с годами наработались обусловились да, как бы вот этот ложного, ум ложного я да сформули... сформировал уже некий кукон там да который очень сложно пробить и пробиться уже к своему истинному я да и пробудить свое истинное я О, прошу прощения да и а, следующий вопрос Сейчас секундочку. Угу. Третий вопрос, да, это вот как раз вопрос Макса, да, как определенность влияет на ложное я, да, в моем случае четверной разрыв. Вот и на самом деле очень интересно, да, потому что четверной разрыв это очень редкий тип вообще, да, определенности один из самых редких, ну. Самый редкий, да, потому что они реже, чем рефлекторы, попадаются в мире, да, это где-то всего полпроцента людей, да, которые с четверным разрывом определенности. То есть, это когда да, там у нас четыре части отдельные друг от друга в карте, да, и, соответственно, да, это еще та история, очень непростые люди для других, да, и, ну и этим людям тоже, да, может быть непросто и с другими, и с собой, соответственно. Вот, как я сказала, на курсе Проживая свой дизайн подробно тоже, да, рассматриваются вот эти, вот, ну и там далее. В обучении, да, это вот в картографии еще более подробно, да, там всю эту информацию дается, да, но э, так как есть вопрос, да, отвечу mm -hmm. по четверному вот этому разрыву определенности, да, и соответственно да, как оно влияет, да, тоже на ложное я. Вот эти вот э, виды определенности, которые у нас есть, да, это определенный тоже склад Психологические, да, взаимодействия с миром, в том числе и с другими людьми, да, в зависимости от определенности. Цельная будет своя, да, у простого разрыва, да, определенности своя, вот, и так далее. Да. И тройной разрыв это отдельная тоже, да, своя история, вот, и четверной разрыв, соответственно, тоже, да, своя. Uh, как вы, наверное, на чтении, если были, да, то знаете. Ну, в принципе, на чтении это и должны были тоже дать эту информацию, да, как с этим взаимодействовать, uh, и как это работает, да, когда четверной разрыв, вот, и четверной разрыв непростые люди тоже, там да, для них очень важны мостики, которые соединяют их вот эти вот разорванные части, да, и очень могут быть а, такими, а, как это сказать, а, ну, торопящимися такими, да, неугомонными очень, потому что у них четыре части, которые хотят, то одна в одну сторону тянет, другая в другую сторону тянет, третья в третью, да, четвертая в четвертую. Вот и они могут быть действительно очень их много, может быть, да. Они это у нас карты, которые либо один только центр, да, определен, не определен или ну там открыт, да, или все могут быть тоже даже определенные центры, да. Поэтому такие непростые люди, которым важны именно, да, и цепляются они, да, и вложенная я их обославливает именно в мостиках, в открытых. Да, и поэтому другие люди важны, их взаимодействие с другими людьми, вот, и, ну, естественно, тип стратегии, авторитет для них помогает им, да, как раз-таки быть правильными, корректными, да, в взаимодействии с другими. Но опять же, да, когда у нас есть вот эти люди с четверным разрывом, да, то это ну, либо люди их принимают просто да, такими, какие они есть, либо, либо нет, да, либо уже просто говорят, ну, расходятся их пути, да, потому что очень можно быть сложно да, взаимодействие, потому что это люди, у которых очень много определенности, да, их не исправить, ничего с ними не сделать, да, они вот такие, какие есть, либо ты их принимаешь, либо уходишь, и все. Да, исправить никак не можешь что-то да там как-то чтобы он изменился или что-то вот то есть он будет ну, даже в корректности да он будет корректен то а как ему вот корректно до да, двигаться и ты никак опять же не сможешь ничего здесь повлиять и сделать да, поэтому здесь это вот а Тип стратегии авторитет помогает, да, людям вообще вот уставаться и понимать вообще, да, что из себя представляет человек, и ему, да, как взаимодействовать с другими. Да, и влияет на ложное «я», естественно, да, потому что если не корректен, это вот это вот не... А, вылетело у меня слово. Сейчас вспомню, скажу. Да, ну, в общем, суть в том, что они очень спешат, да, очень торопятся вот на одной какой-то, да, вот этой части сразу принимать решение, другая хочет другого, третья, третья, да, и, соответственно, очень торопятся, да, в своих действиях. И это приносит, конечно, тоже, да, вот это вот проблемы, потому что вы торопитесь и... Это искажает вашу природу, да, вы получаете тоже всякие разные проблемы на пути, да, потому что, опять же, тип стратегии авторитет, да, для того, чтобы правильно тоже соединиться, найти тех правильных людей, которые дадут вам соединение, это тоже, да, и взаимодействие корректные, мостики, и тех людей, которые действительно будут с вами, и. Оставаться с вами, да, независимо от того, что не просто может быть, с вами взаимодействовать. Вот, поэтому, да, формируется ложное я здесь тоже взаимодействие. И если вы не следуете своей стратегии авторитету, то это могут быть проблемы на пути. Сейчас я спрошу: ответа на просто видно. Ага, Леся говорит, да, я только сейчас на восьмом году эксперимента понимаю, как это разные части тянут меня в разные стороны на да, уровне ощущений. Да, Леся, тройной разрыв, и это тоже, да, как бы не просто, а четверной разрыв еще сложнее, да, здесь потому что четыре части уже тянут в разные стороны. Вот эта неугомонность, да, она может быть очень такая, да, очень. Это может быть и четыре мотора, да, соответственно, и да, нетерпение вот это, да, торопиться, да, что-то делать. И это приносит очень много проблем на пути. А, Макс, я ответила на ваши вопросы, или что-то еще пояснить нужно, как вы? Напишите, пожалуйста, я вижу, что вы здесь. А, буду рада, если. Ответила, да, и если нет, то, может быть, что-то уточните. Вот, чтобы я понимала, что да, видно. А, а, все ответила. Окей. Так. Да, Олеся говорит, ну у каждого свои уникальные вызовы. Конечно, конечно. Да, ответили спасибо. Отлично. А вы получали чтение уже, да? Проходили, проживая свой дизайн или нет? Макс. Пока ä, Максим пишет, там да, пойдем дальше. И четвертый вопрос у нас Олеся как раз, да, задавала, как ä, прийти к своей подписи типа. Ох, это, конечно, замечательный вопрос, любимый конечно всеми вот и это это о корректности да ответ какой у нас да быть корректным для того чтобы прийти к, э, к подписи своей да не по-другому да потому что здесь это э, когда э, мы проживаем э, корректно да свою э, стратегию авторитета ага, да проходил да ну, отлично вот. И, и когда мы корректны да, в своем проживании, с, э, через свою стратегию авторитет э, и авторитет, сейчас, секунду, я сверну, чтобы вернуться к вам, да, то тогда есть возможность как раз получить вот эту подпись типа, да, потому что тип у нас, э, и у него есть подпись, да, либо ложного я, либо истинного я, да, своей природы, качества. И это у нас э, либо там покой, либо гнев, да, в, в ложном «я». Мы всегда можем, это лакмус здесь, да, вот этого нашего корректности, которая, да, может быть э, на пути когда мы корректно принимаем решение стратегии авторитета на да, то это будет для манифестора покоя да здесь у нас для генератора удовлетворения для проектора это признание и успех на да, для рефлектора, соответственно сюрпризы на да, приятный и удивление какое-то да, на пути вот, а если он не корректен то и ну и это чаще всего да, в нашей жизни происходит то это конечно же у нас Тема ложного «я» — это гнев, да, сопротивление. Почему? Ну, манифесторы, да, Потому что он некорректен, да? он не информировал, да? не принимал решения из авторитета, и тогда это сопротивление, и он злится. Да? И потом всем мало не покажется. Да? Злой, Злой манифестор не очень-то приятная история. И ему самому, на самом деле, может быть, не, не очень-то комфортно, да? но в зависимости от дизайна. Вот, и я здесь как раз приготовила тоже слайд, сейчас я его включу, и он, э, это цитата Ра тоже, да, я его раньше переводила для клуба, да, который я раньше вела тоже, и здесь это как раз про подпись типа, да, который указательный знак на пути, это э, тоже, да, то, что Ра говорил, это его как бы там высказывание. Вот и подпись. да? Когда вы смотрите на ауру и смотрите на тип, святым Граалем является подпись. Это то, что в конечном итоге ищут все эти люди. Они могут не называть ее такими именами, но это то, что они ищут в соответствии со своей механикой. Этот гневный манифестор хочет обрести покой, который устранит гнев и думает, что сможет сделать это, не закрываясь и не отталкивая чего он э, не может избавиться. И в этом еще больше гнева. Я хотел бы измениться и быть пушистым. Вы понимаете, о чем я. Это уже так много говорит вам об этих существах. В тот момент, когда вы видите это на поверхности, вы видите все. Потому что после этого, все, на что вы смотрите в их дизайне, просто становится на свои места. Это становится на свои места, потому что вы знаете, каков их путь. Этот генератор так сильно хочет быть удовлетворенным, потому что так приятно правильно использовать свою энергию. Ух ты, вот тогда ты понимаешь, как тебе повезло быть генератором, как здорово использовать эту энергию и правильно ее использовать. И удовлетворение это огромное количество генераторов на планете. Вот что там. Это то, что они действительно хотели поиметь больше всего на свете. Это то, чем они э, фрустрированы, когда у них э, его нет. Они просто не знают, как из этого выбраться. Но вы видите, что это просто будет отметка их жизни. Неважно, какие вещи будут внутри. Вы уже знаете, как это будет выходить. Это фрустрированное путешествие, когда вы пытаетесь найти удовлетворение но не знаете, как туда добраться, еще больше фрустрируете. Не имеет значения все, что мы знаем изнутри, а также это и то. Вы пытаетесь привлечь внимание существа, чтобы оно присутствовало, потому что именно в эти моменты происходит разрушение. Именно в такие моменты пелена может упасть. Просто посмотрите на них такими, какие они есть. Вы должны видеть людей сквозь их ауру. Это их тип. И это выражает основную бинарность их жизни. Движение от боли к подписи. И они сами не, не дойдут до этой подписи. Они не дойдут. Это то, о чем они мечтают. Они могут э, притвориться, что э, могут это найти или получить. Или думают, что они, э, она у них есть. И вы царапаете поверхность и видите, что ничего из этого там нет. И что вы можете увидеть в их уме ложного Я, так это то, что все, что он хочет сделать, это изменить свою ауру. Это действительно то, чем он занят. Он хочет изменить ауру. «О, я не хочу быть манифестором, я не хочу быть, больше иметь такую ауру». И каждый отдельный тип, как ложное Я, то... Как они думают о том, что им нужно измениться, всегда пытаются изменить свою аур. Это одна из классных шуток. И это приводит к их горечи, гневу, фрустрации и разочарованию из-за того, что они не могут этого изменить. Они не могут. Это просто не произойдет. Да, это вот кусочек ра. И я думаю, может быть, это было полезно тоже, да, потому что это Такая история здесь, да, понять а, важность вот этого, да, тоже проживание себя и признание себя, да, и полюбить себя, а, полюбить свою ауру, свой тип, и а, сдаться этому, да, на своем пути это просто конечно же, да, потому что это как вызов всегда, да, это вот я всегда использую эту, да, тоже, ну, слова эти даже то это вот вызов всегда вызов да быть собой первое время во всяком случае да пока вы не почувствуете насколько это сладко быть собой да насколько это классно быть собой вот и тогда это уже ну, не проблема да это уже не хочется быть наоборот да ты говоришь о классно что у меня вот эта линия не так да? то что как мне хорошо с вот этим да что я имею вот то да, не это. <смех> а, ну, потому что это вот так. Да, потому что ты просто признаешь, да, что ты на своем месте. И все отлично, да. Ты снаряжен так, чтобы вот жить и проживать себя, да, самым лучшим образом для тебя на самом деле. И ничего не нужно, да, для того, чтобы быть собой. Да, Алиса говорит, как усиливающее. Да, спасибо. Здесь это было полезно. Да, и далее следующий вопрос здесь. И вопрос тоже, это вот как раз, ага, это Олесин вопрос, <laughs> шестой, да, здесь угу. тоже после того вопроса, да, может немного поговорим про опыты, в которые зашли некорректно, как их завершить корректно, когда понимаешь, что уже, ну все, не твое место, не твои люди, тогда он включается, но зачем, ну а чем заменишь, да? Как с этим быть? Окей, да. Такой непростой тоже вопрос. Возвращаемся, конечно же, да, к типу стратегии авторитета. А, да, потому что, ну, а по-другому никак. Да, то здесь это ну, ответ будет, да. Однозначный, да, что ум конечно, он такой весь, да, он говорит: О, я уже устал, это все не то, и все не так, и все неправильно, и уже надо бросать и куда, и чего, да, с другой стороны, он боится, да, потому что, опять же, ум, который у нас, да, есть, он все время чего-то то боится чего-то, да, опять же, выживание, стратегии какие-то, да. Страхи постоянные, там да, и они либо давай уже двигайся, что ты тут сидишь, да, либо наоборот говорят это, ну, типа, придержи коней, чего ты куда-то несешься, да, и что-то надо все равно делать, да, страшно там или не страшно, да, надо все время чего-то делать. И, конечно, это будет некорректное завершение тоже, да, процесса, если человек... Ложным я, опять же, да, на уме вот этом принимает это решение, да, что он там уходит куда-то да, или что-то вот опять же тип стратегия, авторитет профиль да это то что вы на чтение опять же получаете да как вам корректно понятно что он не хочет сдаваться ему неинтересно, да там ждать чего то там да потому что раньше была привычка генератор да вот у нас олеся была привычка бросать да, и все застрял и уже все не работает да я не хочу и все да и и давайте уже не будем, не хочу с этим иметь дело, вот. а на самом деле, конечно же, да, здесь корректно выйти из процесса, завершить процесс, да, это тоже очень важно, если вы вот вошли в какой-то опыт, да, какие-то вещи, там, работу или что-то, да, некорректно, вот, но вы уже начали, да, и знаете, как вам правильно двигаться по вашей жизни, да, и стратегии авторитета, то э, нужно следовать этому, да, независимо от того, э, что говорит ум. Да? Потому что действительно, это может быть вызовом большим, да, вот оставаться в этом, несмотря ни на что, да, и двигаться в этом процессе. Uh, поэтому uh, принятие, опять же, да, того, что окей, да, есть вот эта история, но пока ничего не пришло, не позвало, да, нет каких-то вещей. Uh, с другой стороны, бывают моменты, да, когда, ну, кому-то нужно уходить, но просто у нас, четвертая линия, да, поэтому пока ничего такого, да, заметы не пришло, <laughs> лучше, в общем-то, да, не бросать. Uh -huh. Да, вот моя четверка в профиле еще не дождалась замена, а тело устало, чувствуя не мое больше. Угу. Да, но, к сожалению, не, не так все просто, да, для четвертой линии, для генератора, да, это иногда бывает, нужно просто вот запастись терпением, тем более, что тройной разрыв, это вот это да, нетерпеливость здесь тоже, вот, и уже все хочется туда-сюда, пятое, десятое, да, и а это некорректно может быть вот так я смотрю у нас по времени угу. вот и поэтому нужно не торопиться тоже да здесь а, и не принимать решение зума вот и что же ответила Ались, как ты да и еще у меня осталась тема погоды а... Ну, еще добавила бы, да, к тому, что уже сказала, что, опять же, да, терпение очень важно, да, ну, и опять же, знать свою, свою природу, да, и как вам корректно принимать решения, какие там могут быть нюансы тоже, да, на пути, вот. и кому-то можно уходить, кому-то вот без замены уже, да, тоже не подходит уход куда-то, да, в неизвестность какую-то, поэтому, да, у каждого свои нюансы, у каждого свой вызов, да, дизайна, и очень важно это знать, чтобы, ну, и запастись терпением, запастись терпением. Пока нет запроса какого-то, да, на который можно было бы откликнуться и подождать ясность свою, да, значит, пока что нет, пока еще не время бросать. Вот, и здесь, в общем-то, да, звездная погода, я сделала картинку еще специально, да, чтобы у вас осталось тоже понимание, да, того, что нас ждет на этой неделе, да, и это очень непростые два канала тоже, да, ну, 43-23 вы уже знаете, я много, да, об этом тоже говорила, вот, и интересно тоже, да, вот эти 17 е ворота здесь два раза пришли, мнения тоже, да, тема мнений, точек зрения, Обославливающее, да, и важно понимать, что сейчас много, может быть, да, вот этих конфликтов по поводу мнений, которые, да, у меня есть там, да, на что-то. Вот, и, но надо ждать, ждать, чтобы выразить, да, какое-то мнение корректно, да, и, и что-то там, да, быть услышан или как-то, да, взаимодействовать тоже корректно. Интересно то, что вот в транзиты сейчас пришли две семнадцатые линии, семнадцатых ворот, и у нас как раз будет да, курс, я сейчас веду тоже для профессионалов, да, 384 линии и дзин для профессионалов, где мы рассматриваем да, все ворота. И как раз будет 17-й ворот. Вот погода рулит и шутит все время. да, И можно прям посмотреть, как это вот проявляется сейчас. Да? И как это, ну, что об этом говорил Рад тоже. да, И как это проявляется в людях. Вот Очень интересный такой мощный тоже курс. И если хотите, присоединяйтесь. Можно в, ну, в, любом, в любое время присоединиться здесь да, тоже. Вот, поэтому... Ну, для тех, кто уже ПТЛ, да, и выше, соответственно, да, здесь. И на этой неделе это 35-36 канал, да, вот это эмоциональная погода, поэтому очень важно здесь, да, на этой неделе не принимать никаких спонтанных, быстрых эмоциональных решений, потому что это очень может быть опрометчивое решение. Да, это энергия, которая такая мимолетность, да, которая хочет нового опыта, да, вожделеет его и желаний, целая куча, может быть, да, нового чего-то ощутить, пережить, да. вот. но это обуславливание, да, которое может увести вас, во-первых, от себя, во-вторых, можно наделать всяких разных опытов, да, получить опытов, которые очень будут Болезненные, да, и опять же, да, желание вот этого прогресса, да, изменений каких-то, да, которые сейчас очень сильно обуславливают, да, вот, они могут, наоборот, привести к кризису, да, очень жесткому, да, с, с неба на землю просто шмякнуть, да, и сказать, что, да, да. Хотел этого, да, получи совсем другое, да, и как бы не то, что ты ожидал, да, поэтому все ожидания вот эти, да, все, что, ой, принесет мне вот это, вот это, какая-то вкусняшка, может быть, да, новое что-то там, да, вот, не теряйтесь в этом, да, в уме своем, в эмоциях, вот, очень важно это, да, тоже слушайте свою стратегию авторитет, да, если что-то прям такое прям вас трясет, аж хочется чего-то, да, Подождите, подождите, да, никаких спонтанных эмоциональных решений, вот, на эмоциях, да, потому что это должно быть и просто холодное, спокойное уже, да, состояние, что вы действительно... Оно уже остыло, а все равно куда-то вас увидят, да, вот в эти дни, здесь ближайшие пять дней еще, да, будет эта погода. Вот, поэтому будьте аккуратны. Да, и, конечно же, вот это выражение тоже индивидуальное, да, э, глухота наша, да, и не слушание других, очень сложно пробиться тоже, да, или что-то услышать. Я даже наблюдаю, как я даже с кем-то разговариваю, порой у меня раз такое и куда-то я потерялась. Это просто вот такая погода, да, здесь. А с другой стороны, вот проще тоже выражать себя, да, какие-то вещи вот свое знание какое-то, да, вот и которое может быть усили... усиливающим такое, да, и очень полезным и мощным и эффективным, вот, поэтому можно пользоваться, но опять же, да, вот эти вот опыты только если вы корректно, да, чувствуете их стратегию авторитета вот, в новое, во что-то ввязываться в своем, на своем пути. Вот, потому что это может вас увести очень далеко, и потом болезненно переживать это все, да, и выкарабкиваться из кризисов, которые может быть даже не для вас да здесь. Ну, опять же, фрактальная геометрия, да, и значит, конечно, в ложном я и, и это нужно, да, было бы пройти, но все же, да, если вы корректны, этого будет меньше. Или что-то, что действительно будет, да, такое ценное, полезное для вас, да, какой-то опыт, который вы можете да, взять для себя и что-то с, с кем-то разделить это, да, или что-то там, потом поделиться, да, с кем-то какими-то ценными откровениями, случившимися, да, чувствами какими-то. Вот. Но желание, да, здесь главное, не спешить. Да, желания они могут вас увести. Поэтому не теряйтесь в уме и эмоциях. Да? Вот. Окей, что же, есть ли вопросы какие-то? Комментарии еще? Угу. Так, угу. это так красиво ждать, да. А я спонтанный генератор. Угу. Да. Ну, соответственно, да. отклик здесь, да, и не на эмоциях. Да, принимать решение. Как ценно здесь спасибо. Спасибо всем, кто был. Спасибо всем, кто комментировал, задавал вопросы. Надеюсь, я ответила на ваши вопросы. Да, это будет полезно также и другим. До новой встречи в следующий четверг. Если есть какие-то вопросы, комментарии, задавайте. Буду рада, еще отвечать на ваши вопросы. И какая-то будет новая тема полезное, как всегда, да, и просто вы даете какую-то какую информацию, да, и я могу тогда что-то полезное, практичное для вас принести вот конкретно на ваши вопросы, какие-то, да, давал ответы. Что же, да, спасибо всем и до новых встреч. Пока-пока. С вами была Вивека Лес Черных.